В этом видео вы увидите, как иметь пассивный доход в интернете в 2023 году. Куда инвестировать деньги начинающим и опытным инвесторам в 2023 году. С помощью данного сайта для инвестиций можно зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. С вложениями мы будем инвестировать свои личные деньги, а без вложений можно зарабатывать с помощью партнерской программы.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 На этом сайте мы можем зарабатывать реальные деньги, получать пассивный доход от инвестиций и не париться, куда вложить свои деньги в 2023 году. Схема заработка с вложениями от 125% до 200% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. То есть, если вы, к примеру, инвестировали 1000 рублей, то через час вы можете сделать уже первый вывод денег. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 9 уровней в глубину, где вы можете зарабатывать от партнерских вложений до 23%. Вот так выглядит главная страница сайта CryptoBTC. Идеально подходит для современных инвестиций, услуги доверительного управления на финансовом и криптовалютном рынке. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Зарабатывать с вложениями мы будем на четырех тарифных планах. Все они идут сроком на 24 часа. Первый тарифный план 125%, второй тарифный план 150%, третий 175%, четвертый тарифный план 200%. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Начисление прибыли каждый час. Друзья, также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 30 тысяч рублей. Чистая прибыль у меня составит 30 тысяч рублей, общая прибыль 60 тысяч рублей, а каждый час я буду получать по половиной тысячи рублей. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании. У участников на данный момент 810 человек. Проинвестировано почти 2,5 миллиона рублей, выплачено более миллиона. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Зарабатывать без вложений мы можем на реферальной программе. Реферальная программа 9 уровней в глубину 13%, процентов, три процента, два процента, один процент, один процент, один процент, 0,5%, 0,5% и 0,5%. Также существует множество популярных платежных систем пейер, киви, Money, банковские карты и криптовалюта. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 30 тысяч рублей. Заработала я в этом проекте более 100 тысяч. Выплачено с этого проекта почти 80 тысяч рублей. На балансе у меня 46 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. В платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 46 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Выплата моя успешно заказана, сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь, когда ее обработают и мы с вами продолжим. Статус у моей заявки успешный, сейчас еще раз я поставлю видео на паузу и дождусь, когда деньги придут мне на карту и мы с вами продолжим. Друзья, прошло больше часа, деньги мне поступили, плюс 46 четыреста рублей. Деньги поступают без комиссии, также пополнение в этом проекте тоже без комиссии. Друзья, проект платит, ну и так проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на четвертый тарифный план, то есть 200% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю карты, инвестирую я 30 тысяч рублей. Выбираю карту Мир.